Oh, всем привет, ребят. Сегодня ковыряемся с вестой седан 1.6 на ручной коробке. У владельца тут проблемы. Какие-то, ну, нет, нифига Как она у тебя вообще себя ведет? -то? Ну как, тяги нету. Трясет ее, колбасит, на светофоре останавливается на нейтралке, ее обороты плавают там, от 500 до 1200, пытаешься тронуться, она бывает глохнет, как-то ну, нестандартно себя ведет, джекичан при этом не горит, расход увеличился раза в два, То есть, ну, и динамика пострадала, и на холостом ходу как-то невменяемо себя ведет, ну в общем что-то тут с машиной непонятно, вот, боремся, пытаемся. Да, думали, что что-то с насосом Не то, ну насос ты проверил, поменял же Насос да, новый поменял, фильтр поменял То есть все, что касаемо насоса Все новое воткнули, поставили как бы Ничего не поменялось, все то же самое осталось Ну, что мы сегодня делали Мы проверили, но это не снимал Сняли правое колесо, локер Посмотрели метки, то есть, чтобы шкив правильно совпадал э, с датчиком положения, верхняя мертвая точка четко была в МТ. Это проверили. Единственное, что мы ГРМ сам не проверяли, но я не думаю, что он там что-то проскочило. То есть, метки все в метках, все идеально, все нормально. Но при этом, что было тогда, когда в предыдущий раз э, датчик кислорода не выходил э, на регулирование. То есть, он в готовность даже не уходил. То есть, показывал постоянно какую-то, э, я не помню, по-моему... Сейчас не совру, то ли богато, то ли бедно, все время Беднело. было. А? Беднело. Да, по-моему, как бедное, то есть там напр... черный, на... Да, еще. напряжение было какое-то, не помню, по-моему, то ли низкое, низкое, низкое, да, и оно как бы даже не поднималось, то есть оно стоит постоянно в низком напряжении и не пытается подняться, то есть он как бы должен подняться, опуститься и потом вот когда он пошел туда, прошел с малого, ну либо с богатого на бедное, там вот эти пороги перешел в 0,45 вольта должна появиться, по идее, готовность э, датчика кислорода, что он готов к работе. Как готовность появляется, соответственно, появляется регулирование э, топливной смеси, то есть там добавочное время получается впрыска. Но э, он как бы вообще никак не выходил в этот режим, то есть постоянно вне готовности был э, ну, вот то ерунда. Здесь все стоит с катиком, все как по, по стандарту. Что мы все еще потом э, поставили обратно колесо, все это и вкрутили широкополосный датчики кислорода э, на место первого датчика то есть э, первый выкрутили, отсоединили его, чек кстати не горит но ошибки в общем-то есть, то есть если посмотреть сейчас, сейчас а... вот у меня открыт э, э, сканматик как таковой э, э, и Соответственно ошибки здесь есть Мы их смотрели Вот они обе Соответственно Неисправность цепи управления Нагревателем датчика первого Блок первый -то Датчик второй я не знаю почему Цепь нагревателя не готова Потому что он в принципе подключен Ну если сбросить, Ну вот он нагреватель датчика кислорода первого Только светится ну ладно это мы посмотрели вроде как по переменным тут все все норм то есть нормально как бы и близко время впрыска и широкополоска на холостом показывает вот она 13 4 там 13 5 ну это как бы нормально тут сейчас регулирования нету на холостом ходу смесь может уплывать потому что более тонкое регулирование нужно опять же тут от многих факторов зависит но оно не уплыло куда-то там в супер бедное куда-то сюда там не знаю 17 18 к одному, и не богатое ну то есть где-то 13 6 там должно быть 14 7 в идеале как бы но это в идеале но если газуем то ну, вот немножко под смесь в принципе стоит где-то в заданном диапазоне 14 7 но это без датчика кислорода, как понимаете. То есть, значит, смесь готовится верно на каких-то других оборотах. Ну, на холостом, да, немножко уплыла. Странно, почему нету готовности, непонятно. Сейчас я вам покажу, как мы это все вкрутили. То есть, там пришлось откручивать нам щиток. Щиток мы открутили. Ну, где датчик кислорода соответственно там иначе не прикрутить просто сам по себе датчик не подлезть туда там либо специальную головку надо иметь обычным ключом рожком не накинуть никак то есть он сейчас болтается вот и соответственно по проводу широкополоска у меня контроллеру подключена и здесь блютусный модуль и по bluetooth передает все на комп на компе соответственно мы видим все что я вам в общем то сейчас показал но Сейчас э, попробуем. Э, сейчас вроде бы как ровно работает она вообще. То есть, ну, вот мотор ровно по выхлопу тоже вроде бы да. не... Бубнит. Ну смесь, да, 13,5. Как бы, ну, коррекции нету, Здесь пределы какие-то маленькие. там, Но, ну, не знаю, там сколько тут процентов, не знаю, 14,7 поделить. там, Но я думаю, где-то процентов 10. Вот так всего разница у нас. То есть это не критично. Датчик кислорода регулирует от плюс... Плюс-минус 25%. То есть в диапазоне 50. В общем, общее Сейчас попробуем махнуть, открутим датчик кислорода широкополосные, по которому мы сейчас смотрим. И попробуем махнуть местами датчики 2 и 1. И посмотрим, что будет происходить Так что я чуть попозже включусь Вот, ребят, попробовали Ну, то есть открутили широкополоску Все, но нижний датчик кислорода У нас не получилось открутить там крючком не подлезть То есть он туда вообще не влезает То есть либо головку надо Специально вот эту с прорезью Для откручивания датчиков Либо как-то снизу это все делать Но снизу, естественно, нам на асфальте Не подлезть никак Сейчас вот выехали прокатиться, проверить, как себя ведет датчик. Но какая-то странная готовности по нему так и нету. Ни по первому, ни по второму готовности нету. Ошибок нету, напряжение как-то меняется, но оно меняется очень странно. Жалко, что не открутить, конечно, нижний, так бы перекинули бы и было бы понятно что происходит у нас слушай давай попробуем тормознуть где-то заглушить и запустить заново может быть пойдет все-таки у нас готовность будет и регулирование может как-то пойдет напряжение на нем как-то меняется но опять же может неадекватно меняться сейчас попробуем о погоди а блять он хуя как -ху, готовность 몰라, <плечения. с management> ну ладно, давай, запускай вообще жестко сейчас погоди. сейчас напряжение очень высокое вот оно снижается по первому кислороднику пошло вниз и начало где-то скакать 0,3 вольта там. Не знаю, поехали попробуем, может появится все-таки. Ну, какие-то странности, в общем, как машина не едет, свечки черные, здесь не гонит, там камера висит. Ну, за пешеходником. Вещи почему-то черные, как бы вроде все в норме, все работает. Что происходит, мы не понимаем. И периодически она детонит. Есть... Какие-то нездоровые вещи. Ну и сейчас прокатимся, я чуть попозже еще включусь, если вдруг готовность появится. Ну вот, спустя какое-то время готовность у нас появилась По... до нейтрализатора, соответственно, и обратная связь начинает работать но суть не в этом, он как-то очень медленно реагирует, и вмт это мы проверили как таковое, но ну, я имею в виду, то, что шпонку не срезала там, точнее, не провернуло шкив привода генератора кондея, но ну, этих доп. оборудования, и ну, вала, вала и сам этот шкив доп. оборудования между собой. Но ВМТ по валам мы проверить не можем, потому что как таковые, ну, крышку нам не снять там, то есть надо снимать опору, а опору мы здесь вот на площадке -то сделать не сможем. Ну, сейчас вот приехали обратно, это мой практически крут такой. Лохнет, сейчас, погоди, тормозни, сейчас я посмотрю, какое напряжение у нее на ДК. Ну и вот, и напряжение у нас на датчике кислорода какое-то космическое, блин, богатое. То есть 0,12 вольта, 0,14, это какое то уже предельно богатая смесь. То есть 0,1 даже, блин, вообще. Но регулирования при этом нету. Ну вот она начинает глохнуть, да. То есть слишком богатая смесь. Обратная связь при этом... Э -э -э мультипликатив у нас 0.017, то есть 0, на 1% все меняется, то есть как таковое регулирование не происходит а время впрыска время впрыска у нас 3.5-3.6 ой, вру 6.2 аж стало то есть вообще как это супер богатая регулирование по ДК при этом не происходит то есть напряжение 0.1 вольта 0.09 это очень богато. А обратная связь включена Но регулирование при этом не происходит То есть сейчас пытается Судя по всему Я даже не понимаю, что происходит Во как это бред Во-первых, он как-то очень медленно реагирует Датчик кислорода Слушай, давай попробуем а Ну-ка, Отсоедини-ка этот первый датчик кислорода Не глуши, прям так отсоедини Сейчас посмотрим, что будет происходить У нас Смесь почему-то богатится Вот мы проехали не так много Что это, из-за чего Единственное, я говорю, что вам не проверили этим Вот, датчик отключил Сразу время впрыска и 4,2 миллисекунды стало Ну и адекватней стал мотор работать Соответственно, все готовности должны отрубиться Напряжение на ДК стало 1,28 вольта, но так и должно быть. Но ну, мне вот период не нравится, как тут -то, то ли он тормозной, то ли еще что-то. Надо попробовать все-таки перекинуть местами датчики между собой. И в данных условиях мы просто этого сделать не можем. Ну, вот ты отключил, и сразу же время впрыска стало 4,2. Было 6,5. Ну, он же загорелся. Ну, Джеки Чан, да, само собой Сейчас посмотрим, что за ошибки, кстати, у нас там Ну, это по нагревателю, естественно Нагреватель, датчик кислорода Блок 1 э -э, и Датчик 2, но я от этого тоже понять не могу Почему датчик 2 Хотя может быть расшифровка, хотя нет Это э -э, код ошибки именно его Хотя датчик 2 мы не отключали Сейчас мы отключили только датчик 1 Ну и э -э, Датчик кислорода Нет изменений сигнала Хотя это может быть опечатка, кстати. Блок 1, датчик 2. По идее, там, там же не перепутать провода Нет. первого и второго. Они, ну, они физически не дотянутся. День, да. Да. Давай ради эксперимента сейчас просто фишки. вторую с первым, первый с второй. Ну, а как ты их поменяешь, если ты говоришь, не дотягивается? А, ну, по сути, да. Там... Хотя... Ну, какая-то ерунда, блин. Я что-то не понимаю, что происходит. Почему так, блин? Сланик, сейчас будем разбираться дальше. Точнее, я ошибся, ребята. Наоборот, низкое напряжение, это, соответственно, бедная смесь. А высокое напряжение, это богатое. Вечно путаю, блин, постоянно. Сейчас уточнил, все верно. То есть у нас почему-то очень, все, все правильно, да, вообще так получается, потому что у нас он почему-то определяет, что бедная смесь и начинает богатить ее, ну, то есть время впрыска прибавляется. Сейчас датчик открутили, соответственно, по аварии у нас все это пошло работать в аварийном режиме. И сейчас посмотрим, ну и время впрыска, соответственно, у нас 4:12. То есть почему-то с датчика идет низкое напряжение, низкое напряжение еще раз, повторюсь, да, я попутал, извиняюсь, там, ну, когда ехали. А, низкое напряжение это у нас а, бедная смесь. Он ее пытается богатить, соответственно, богатит, богатит, богатит. А, в какое-то время время уже впрыска немеренное становится, реакции лямды не идет. Но, слушай, ну выходит такое ощущение, что все-таки, значит, датчик кислорода, наверное, не исправен. Потому что, видишь, подклю... подсоединяли же шедекаху, и там все нормально. Давай, зак... оставь отключенном, давай закрой капот, сейчас попробуем проехаться без нее. Не об, не ну, сейчас, ребят, я продолжим. Э, проверим уже в таком варианте. Ну, вот, сейчас выехали. Значит, на, ну, соответственно, у нас в аварии находится первый датчик кислорода. Ну, не, нет обратной связи, ничего. Но фишка в том, что я вот не могу нифига понять, э, какого хрена у нас второй датчик кислорода как раз работает практически как первый. То есть у нас как будто все подмена идет. У нас как будто бы. На, как раз на втором должна быть бедная смесь, потому что он после катализатора. А, ну, на втором бедная, а на пер, первом должна быть нормальная смесь, то есть там, ну, колебаться постоянно должно все это дело. А у нас колебание идет почему-то по второму, блин. Вот если смотреть, он как раз 0, блин, 0,45 вольта. режим, блин, что-то ткнул непонятно куда ну, в общем, суть в том, что почему-то первый показывает э, бедную, а второй нормально, блин хотя после ката все должно быть фишки, по идее, там не поменять местами никак, то есть, ну, нереально это сделать поэтому блин, вообще что-то непонятно происходит вот, и по второму у нас получается, сейчас я его найду вот напряжение 0,45 вольта. Как раз это 14,7 к 1. Хотя это после датчика. Слушай, блин, давай как-нибудь попробуем поменять местами, блин. Но ну, я не знаю, фишки переткнуть все-таки, блин. Как-то нам... Я не понимаю, как так могло произойти. Ну, второй на первый мы поменяем, а первый до второго там с большой вероятностью. Ну, давай второй на первый попробуем поменять. Хотя бы. Подсоединить, попробовать, подключить как-то очень удивительно второй канал вот он датчик кислорода 2 и он напряжение на нем э, как раз нормальное ладно сейчас попробуем пере подкакнуть под ключем не знаю может выйдет ну вот поменяли все проехали и как бы без изменений то есть вот напряжение опять же на датчике кислорода почему-то по 0,1 вольта блин. что за ересь мы и опять текущая. Ну вот сейчас у нас э, текущая коррекция 1.25. Но это сейчас вам потому что махнули местами датчики. Давай их сейчас переключим. Все-таки, наверное, почему тогда первый пока... То ли у нас в натуре умирает датчик кислорода то ли еще еще что-то. Потому что как-то все очень неадекватно себя ведет. По 0.1 вольта. Хотя и один у нас сейчас на местами то есть дк2 а это у нас как дк1 и тот и другой как бы ну короче бред надо все-таки разбираться и непонятно почему это происходит Поменяю, да? да поменять надо сейчас прям поменяем обратно посмотрим что поменяется видосик что-то у нас длинный получается какие-то просто непонятки с мотором то ли в натуре метки ГРМ, но может быть и датчики кислорода все-таки что-то с ним не то. Но открутить, к сожалению, мы не смогли. Ну вот, и сейчас отключил у него аварию. Опять же, показывала коэффициент коррекции мультипликатив 1.25, то есть он опять на 25% обогатил. То есть, ну, какой-то бред. Ну, тут, по идее, тут, да, не попутать, потому что все-таки провода разные длины. То есть, ну, дурака это... Ну да, вот сейчас они оба... Все четыре ошибки получается. Один, один, два, нет никуда. Ну, все, я сейчас сбросил. Ну естественно сейчас готовности не будет Это там опять А, нет, готовности есть До нейтрализатора есть Но напряжение опять 0,1 вольта Ну и соответственно Обратная связь есть но напряжение висит высокое Ну, э, низкое, опять же То есть, как будто у нас богатая смесь То есть, бедная смесь, и он ее пытается обогатить То есть, какая-то ерунда происходит В общем, надо разбираться Все-таки проверь потом э, метки И попробуем махнуть все-таки два датчика между собой Потому что совсем все непонятно э, Дело в том, что по широкополоске, как вы видели Она... Смесь-то там нормальная физически, То есть, ШДК врать не будет. А выходит так, что все-таки врет э, датчик кислорода. Ну, потому что напряжение вообще низкое. Соответственно, и коррекция нахрен уходит. Непонятно куда. 0,17, 0,1 вольта, 0,19 вот сейчас. Так что, ну, надо разбираться, в общем -то. Не... Ребят, это такой экспериментальный видос был с непонятками какими-то. Будем разбираться дальше, потом уже проверишь все-таки ГРЭМ как таковой. И махни попробуй датчики, потом позвони мне обязательно. В общем, ходите под видео по ссылочкам, контакт-драйв, вся там ерунда, колокола, пальцы вверх и все остальное. Ну и до новых встреч. Позже я опишу, что тут было.